Больше тысячи человек, больше 30 спикеров, 35 партнеров. Мне кажется, пока это самая крупная конференция, которую мы когда-либо проводили. Я благодарю всех за то, что были с нами. в 2023 году будет еще больше, еще круче, еще актуальнее.